Что же значит это за заключение? Вот экспертизу проводили некий Геков Александр Николаевич, эксперт, и Зорин Сергей Николаевич. Основанием проводимой экспертизы явилось подозрение на крупномасштабное преступление органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, совершенное с целью захвата у народа судебной власти. Цель проведения экспертизы – исследование истины по поводу юридического статуса судебной системы Российской Федерации и ее функциональной способности обеспечивать гражданам РФ конституционную защиту, их прав и свобод. Использовать экспертные заключения можно в качестве источника истины и доказательства правоты гражданина Российской Федерации в правоохранительных органах при возбуждении имя производства по административным правонарушениям, в мировых и федеральных судах по судебным спорам, связанным с защитой прямых конституционных прав и свобод человека и гражданина. Первая часть, она вводная. Здесь у нас представлен разбор двух законов. Первый закон о статусе судей в Российской, Российской Федерации – Данный закон второго года, 31.32-1, он принят за год до принятия нынешней Конституции Российской Федерации, которая кардинально отличается от прежней Конституции тем, что по статье 3 действующей Конституции верховной властью Российской Федерации наделен каждый гражданин Российской Федерации, находящийся в неразрывном единстве со всем многонациональным народом Российской Федерации. Первая статья закона о статусе судей говорит, что судьи-носители судебной власти и что судебная власть Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых установленных законом в установленных законным случаях к осуществлению правосудия представителей народа. Поэтому эта статья содержит грубую ошибку, поскольку не имеет корневое юридическое образование, показывающее, откуда возникла у судей судебная власть, ведь она не является приложением к диплому судей после окончания ими юридического факультета. Судебная власть, как и другие две исполнительные и законодательные, принадлежат непосредственно многонациональному народу Российской Федерации, а народ этими ветвями власти наделяет в процессе референдума и свободных выборов тех, кто по мнению народа достоин этого доверия. Также в этой статье не учтено действие части 5 статьи 32 Конституции Российской Федерации, что граждане РФ обладают правом принимать непосредственное участие в отправлении правосудия. Второй пункт. Судебная власть самостоятельно действует независимо от законодательной и исполнительной власти. Понятие «независимо относительно» предполагает какую-то зависимость под отчетности и Конституция РФ в статьях 2 и статье 3 установила прямую такую зависимость всех органов опосредованной власти, каково является и так называемая независимая судебная власть от степени своей защиты человека, гражданина РФ, его прав и свобод, как высшие ценности в государстве, как носителя суверенитета и единственного источника власти. Третья часть статьи 1 закона о судьях. Судьями в соответствии с настоящим законом являются лица, наделенные в конституционном порядке, полномочиями осуществлять правосудие, исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. Это часть 3 статьи 1 тоже декларативно, поскольку согласно тем же пунктам 2 и пункту 3 статьи 3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти, органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдумы «Свободные выборы». Именно на этих статьях и основан конституционный порядок назначения служебными полномочиями судей лишь после проведения всех необходимых процедур в этом конституционном порядке, главные из которых – свободные выборы. Но читатель знает – что в современной выборной системе отсутствует порядок выбора судей народом, судьи Конституционного и Верховного Судов, а также Федеральные военные арбитражные мировые судьи назначаются президентом, Государственной Думой, Советом Федерации и законодательными собраниями субъектов Федерации, и лишь носители суверенитета и единственный источник высшей верховной власти народ, не участвуют в выборах судей. Следовательно, налицо захват судебной ветви власти, исполнительной и законодательной властью у многонационального народа РФ. Также эксперты отмечают, что судьи это они соглашаются, что это особая категория людей, от которых зависит непосредственно судьба человека. И потому в законе четко прописан порядок отбора кандидатов в судьи, предусматривающий подбор высококвалифицированных юристов-специалистов. И что этот подбор тщательно проводится различными юридическими коллегиями и юридическими сообществами перед тем, как предоставить кандидатуру судей для назначения. Но все это делается тайно от народа, за закрытыми дверями, многочисленными квалификационными коллегиями и комиссиями, которых тоже никто из простых людей не знает. Видите как? Следующий закон, который... Рассматривают эксперты в первой части заключения. Это федеральный закон от 10 января 1996 года, номер шесть ФЗ. От дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов РФ. Я кратко пробегусь о том, что время в общем, принятия этого закона 1996 год, это пик величайшей разрухи как сельского хозяйства, так и промышленности, пик отчаяния от безысходности людей, найти хорош, хорошо оплачиваемую работу даже высококлассными специалистами. Но, тем не менее, социальные гарантии судей, согласно этому закону, возносятся практически до небес. Четвертый пункт. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону своей деятельности по осуществлению правосудия, они никому не подотчетны. Что мы тут можем увидеть? Что здесь даже не говорится о том, что судьи должны принимать присягу. Хотя в статье 8 закона существует краткий и формальный текст присяги. Я вот его сюда сфотографировал. Вот этот текст торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. Мнение экспертов, что этот текст не способен вызвать у присягающего чувство ответственности за судьбу России, за судьбу каждого гражданина страны, чувство особой важности своей личности для всех граждан России. И чувство высокого доверия от всего многонационального народа, которого он удостоился впервые в своей жизни. Я согласен с экспертами. Текст предельно формальный. Так для галочки, что называется, его произносит. Вторая часть экспертного заключения заслуживает более пристального внимания, потому что она... Нам разъясняет, кто в доме хозяин. Собственно, это вторая, третья статья от Конституции. Все об этом. Вот первый пункт статьи 3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Никто не может получить власть иначе, чем у народа, и только у народа. Ни у президента, ни у законодателя, а только у народа. Поэтому ни президент, ни федеральные собрания не могут никого наделять какой-либо, тем более судебной властью, которая по положению статьи 10 Конституции России обязана быть независимой от законодательной и исполнительной власти. Те лица, которые получат у народа, к примеру, власть президента, от этого не станут источником власти, они станут всего лишь источником властных полномочий только в той части, в которой они сами получили власть от народа если президент глава исполнительной власти то он может наделить одного министра например полномочиями министра внутренних дел, другого властными полномочиями министра иностранных дел, но он не может никого наделить властными полномочиями судьи, поскольку не получал у народа судебной власти Почему не получал? Потому что в основах конституционного строя, это глава 1 Конституции, есть и статья 10, еще раз о ней. Государственная власть Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной и исполнительной судебной власти самостоятельны, то есть независимо друг от друга. Как следует из этой статьи президента, как такового, никак ветви власти, ни как органа власти по Конституции не существует. Он не отдельная власть, он глава исполнительной власти, еще дополнительно гарант Конституции и только. Президент к судебной власти не имеет отношения. Народ президента судебной властью не наделял и отгородил статьей 10 судебную власть и от президента, и от федерального собрания. Казалось бы, пустяк. Единственный источник власти, не единственный источник власти. Какая разница? Но авторы текста Конституции вынуждены были это положение в Конституцию вписать. Почему? Потому что ничего удивительного в этом нет, поскольку текст Конституции РФ готовился в США для потребности некого круга лиц в России. По информации, которая есть в интернете, около 10 тысяч различных советников из США, граждан США, трудились в Москве, в различных министерствах и ведомствах нашей страны, вот, сразу после развала СССР. Итак, у нас в Конституции существует непосредственная власть или непосредственная демократия, власть народа, в лице каждого гражданина и многонационального народа, в единстве, обладателей суверенитета, единственных источников власти. И опосредованная власть в лице трех независимых ветвей власти которые Конституции нужно было показать. Во всяком случае, надо понимать, что ни президент, ни федеральные собрание вообще не являются источниками власти по положениям пункта 1 статьи 3 Конституции и не могут никого наделять какой-либо, тем более судебной властью, которая, опять же, по положению статьи 10, обязана быть независимой от них. Пункт 2 статьи 3 Конституции. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. А кто у нас органы государственной власти? Об этом было в упомянутой статье 10 основ. Это органы законодательной, исполнительной судебной власти. А как они получают из единственного источника власти народа, из единственного источника власти от народа власть, чтобы осуществлять собою власть народа? Об этом в пункте 3 статьи 3 сказано. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы, то есть народ передает органам государственной власти право от своего народа имени осуществлять власть путем избрания членов этих органов или их главу на референдуме и свободных выборах. А на каких выборах получают у народа свою власть органы судебной власти, как от того требует основа конституционного строя? Ни на каких, но так это означает, что в России до сих пор нет судов, созданных на основании основного закона Конституции. Кто-то может сказать, что в тексте Конституции в главе 7 про судей все написано, что они назначаются другими ветвями власти, законодательной и исполнительной. Да, есть 7 глава, но она не имеет значения, потому что у нас первая глава Конституции называется «Основа Конституционного строя». так как Конституция в самой Конституции, костях Конституции. И 16-я статья первой главы говорит нам, что никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам Конституционного строя. И чтобы не было противоречия, оно, его не будет только в одном случае. Если исполнительные и законодательные органы назначают судей по подсудности будущих дел, лишь после всенародного их избрания. И эта глава 7 совершенно не содержит даже намека на то, что можно назначить судей без каких-либо свободных выборов народом в обход главы 1 Конституции РФ, ломая конституционный строй. Выводы и рекомендации экспертов. Судебная власть Российской Федерации нелегитимная, незаконная, поскольку от много народа, как единственный источник власти в РФ, судебной власти она не получала. Судьи полномочия судебной власти получали от органов исполнительной и законодательной власти. Незаконно, так как органы исполнительной и законодательной власти судебной властью не обладали и до сих пор не обладают. Органы исполнительной и законодательной власти, их должностные лица, наделявшие в течение последних 23 лет судьи полномочиями судебной власти, нарушали пункты 3 и 4. Статьи 3 и статьи 10 Конституции РФ разрушает тем самым основу конституционного строя. Действия должностных лиц подпадают под действие пункта 4 статьи 3 под квалификацию захвата власти и потому подлежат прокурорскому реагированию. Также есть косвенные.